Один из вариантов, как легко и просто украсить и сделать более практичными детские валеночки с помощью нескольких кусочков кожи. Вначале все отмеряем и намечаем места для крепления кожи с помощью хольнитенов. Кожные полоски мы предварительно уже нарезали. Предварительно устанавливаем хольнитены. Саму установку хлюнитенов будем делать с помощью пресса, это значительно прочее и качественнее, и исчезает процент брака при установке. Стоит такой пресс до 2000 рублей и работать с ним одно удовольствие, правда для каждого вида фурнитуры нужна своя насадка, но и они стоят относительно недорого. Просто поменяв насадку на прессе, устанавливаем кнопки на кожаную полоску. и все почти все готово кроме чисто декоративного назначения можно регулировать ширину глинища Осталось только прикрепить бирочки.